«Орбит», «Киндер-сюрприз», «Чупа-чупс», «Фанта» – бренды, которые завоевали мир. А ты знал, что в 1941 году жвачка «Орбит» включала в состав сахар? Изготавливали жвачку из дешевых ингредиентов. Однако производитель честно сообщил своим потребителям, «Орбит» предлагался как временная замена качественной жвачки в трудное время. В 1976 году создали новый «Орбит», который состоял из качественных ингредиентов. В настоящее время эта фирма добилась большого успеха. Вильмом Саличи, итальянский изобретатель. Именно он помог изобрести киндер-сюрприз. Вы знаете, почему детям так нравятся пасхальные яйца? Потому что у них есть сюрпризы внутри. Тогда знаете, что мы должны сделать? Давайте дарить им Пасху каждый день. Вот так вот и получилось знаменитое шоколадное яйцо с игрушкой. Киндер-сюрприз любят не только дети, но и взрослые. Коллекции первых игрушек уходят с молотка на аукционах за большие деньги. Компания Чупа-Чупс основана в 1958 году Энрике Бернато. Логотип создал сам Сальвадор Дали. Его вдохновил испанский флаг. Конфеты Чупа-Чупс насадили на палочку, чтобы дети не пачкали свои руки, а удобно держали за вилку. Фанта, прохладительный напиток, который появился на свет в 1940 году в Германии, был приостановлен ввоз сиропа для производства кока-колы, поэтому Макс Кайт решил создать новый продукт на основе ингредиентов, которые были доступны в Германии в это время. Основными компонентами нового напитка стал яблочный жмых, отходы производства сидра, и молочная сыворотка, побочный продукт сыроваренного производства. Напиток был желтого цвета. Кайт сказал, чтобы команда использовала воображение в названии напитка. Один из присутствующих произнес «Фанта» – так и родился знаменитый бренд. Продукцию каких из перечисленных брендов ты покупаешь в магазине? Дай ответ в комментариях. Подписывайся на наш канал, ставь лайк.